Приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр, и мы э, поговорим о заготовке почвы под будущий урожай. На улице осень, мы снимаем дары, дары природы, сняли уже овощи, снимаем фрукты, и как-то не задумываемся, что потом будет зима, а потом идет весна. Каждую весну нас мучит одна проблема. Как сделать э, так, чтобы выросла хорошая рассада. Потому что уже многие убедились, покупные грунты не всегда обеспечивают хорошее качество рассады. Даже самых известных фирм всегда бывают неудачи. Поэтому для того, чтобы ваша рассада радовала вас, сейчас начинаем заготавливать необходимые компоненты для ваших рассады, которые вы будете выращивать на следующий год на своих подоконниках. Одним из компонентов является обыкновенная почва. Понятно, что Брать обыкновенную почву, тоже как бы на участке, который такой имеет 4 или 6 соток, ну как бы всегда проблема, где взять эту землю, чтобы не наводить рассады, и как не занести инфекцию на ваши молодые растения. Значит, ну что необходимо учесть. Значит, если есть возможность, значит, землю с огорода стараемся не брать, потому что там все-таки у нас всего оборота большого нету, и почвы накапливаются всегда, возбудители и болезни, и вредители накапливаются, и мы их можем занести наши рассадные ящики. Но если уж очень такая сильная необходимость, но нету просто площади, значит, знаете, что из овощных культур мы берем там, где шли бобовые культуры. Там, где шли бобовые, то есть фасоль, бобы, горух, вот с этой участочкой мы будем заготавливать почву на наши рассадные смеси. Не берем землю ни в коем случае с под помидор и огуречной культуры, то есть тыквы, кабачки, огурцы, ни в коем случае эту землю не используем в качестве рассады, потому что в этой земле э, всегда много патогенов, но патогенов, значит, наши хорошие рассады не получим. Значит, запоминаем, бобовая культура – это идеальный вариант. Один не идеальный, конечно, один из таких ну, лучших вариантов, чтобы найти на огороде. Но у нас на огороде, как бы правило, не один огород, всегда плодовый сад. Так вот, плодовый сад. Единственное ограничение, с чего мы мы стараемся не брать, наш, э, нам э, э, кустарники, Куст, не крыжовник, не к смородину, с под этим потому что на них всегда очень много различных э, возбудителей болезней и, и вредителей. Поэтому с под этими кустами почву не заготавливаем. А вот под яблоньей, грушей, то есть любыми семешковыми породами брать можно, потому что эти культуры как-то более устойчивы. Это раз. Во-вторых, на, на этих культурах нет близких. Родственным овощным культурам э, ни болезней, ни вредителей. Ну, под косточной культурами также избегаем брать землю. Ну и еще раз повторяюсь, что нежелательно брать под ягодными кустарниками. Вот, и ни в коем случае не брать под земляникой или садовой клубникой, потому что вы занесете такую инфекцию, что ваша рассада будет падать еще не взойдет. Вот. Так что поняли, надеюсь. Но э, наши плодовые деревья мы также благодарим за то, что мы взяли верхний слой, даем перегной, рассыпаем и закапываем его в почву. То есть э, что-то забрали, а перегной восполняем недостаток питательных веществ под наши, под наши растения. Ну, значит, прось, после того, как мы заготовили почву, значит, мы постараемся также заготовить и перегной. Потому что, знаете, почему эти работы мы можем сделать? Затарить землю э, э, какие-то ящики, можем в мешки, и она прекрасно нас дожьет до весны. А весной земля мерзлая, холодная, как бы взять невозможно, э, отдолбать невозможно. Поэтому эту работу не откладываю потом. Если мы берем перегной, значит, э, почву, которую мы брали под деревья можно пересеивать э, через крупные сито ну, чтобы ячейка примерно было пол сантиметра, вот, и перегной, а перегной обязательно пересеиваем, потому что любой перегной как бы содержит остатки растительные остатки у него могут оставаться. А в любой перегной какие-то куски стебли все, поэтому любой перегной также пересеиваем. Погода благоприятствует, бывают же одни бы холодные, но не солнечные, такие дни занимаются заготовкой почвы, потому что это очень важно, почва не должна быть такой слишком сырой заготавливаем почву, заготавливаем почву под плодовыми деревьями, заготавливаем перегной, все пересеиваем, затариваем и ставим в такое место, где бы мы весной могли спокойно взять и использовать для приготовления смеси при выращивании нашей овощной рассады. Вот сделайте это весной, поверьте, что вы поймете, насколько вы себе облегчили жизнь и насколько у вас лучшие результаты становятся при использовании многокомпонентных смесей для выращивания рассады. Вам, вам в будущем хорошего урожая. До свидания.